Сегодня просто потрясный день, учитывая то, что сейчас ноябрь месяц. Я тут подумал, а почему бы мне не рассказать вам, серым и убогим, про хорошие велосипеды? Вы ж хорошего велосипеда никогда в жизни не видели. Так вот, знакомьтесь, вот это вот хороший велосипед. В нем много чего хорошего, но я хотел остановиться на одной детали. Это планетарная втулка. Внимание направо. Планетарная втулка, если вам, допустим, тяжело крутить педальки, уметь делать так. И, и если вам захотелось, чтобы педальки снова крутились тяжело, пожалуйста. Можно переключаться во время езды, можно не во время. Можно стоять на перекрестке и крутить зад период. Вообще пофигу. На циферплатике цифры от 1 до 7. Вот какую-то хочешь, ты включаешь. Через сколько хочешь. Хочешь по одной, хочешь все сразу. Вообще пофигу. Вам, наверное, интересно, какое чудо техники позволяет это делать. Но ну, я вам сейчас покажу. Вот, пожалуйста, вам хорошо видно? Все в дерьме, все в дерьме. Цепь ржавая, ржавая. Ну, так выглядит тр... планетарная трансмиссия. И она по-прежнему работает лучше всех этих ваших электрических дюраэйсов. С этой стороны даже виднее. О, какое все черное. Здесь последний раз все смазывалось. Когда-то летом кусок голубя тут какого-то черта делает. А мылась, наверное, ну да, весной, когда карантин только начался и мне нечего было делать. Если вы не в курсе, то вся настройка этого дела заключается только лишь в индексации тросика. Причем для индексации Сделаны две желтые метки, которые надо просто сопоставить И как я уже говорил в видосе ранее Никакой тугой пружинки, которая выполняет переключательную функцию Планетарной трансмиссии нет Поэтому можно переключать вот тут, тут, тут, двумя пальчиками В то время как на классической трансмиссии С перекидной цепью, с дерейлерами Такие монетки вообще нафиг отмерли Чёрт! Какое солнышко полярное! Не, ребят, я туда не хочу! Разве что к Наташке поприставать. Где Наташка? Где Наташка? Нет Наташки? Ой, боже мой! Когда я последний раз смотрел в интернете, это была акция солидарности Москвы с Хабаровском. Все, поехали нафиг отсюда, я сегодня не собираюсь винтиться. Вообще-то настроение у меня сейчас неиздабельное, если можете видеть, я в обычных зимних ботинках. Окей, я приближаюсь к Трубной. И здесь когда-то, миллион лет назад, текла река Неглинка, И остался, осталось очень криво, крутое русло. А саму реку закопали нафиг. Чтобы она не мешала точной застройке. И крутое русло означает, что я могу проверить этот велосипед на тему, как он переключается при езде в горку. А то, что мне, конечно, скажут, что это невозможно, нельзя так делать. Ой-ой. Ну, я сразу скажу, что по слухам переключаться именно при педалировании в горку действительно нежелательно. Так как ты таким образом... А. Слово забыл. Стешешь? Блин, Управляющие собачки в планетарке. Вот, пожалуйста, давайте. Чего возьмем разгон, потом заберемся на горку, потом почувствуем, что не едет, и сбросим все обратно. Пи -пи -пи Вот так Вот и все Пожалуйте Я прекратил педалировать Просто на доли секунды И в это время сбросил и Это совершенно спос корректный Способ Переключения на планетарной трансмиссии Сейчас повторю Вот Аналогично вверх И пожалуйста можно стоять На педальках Вниз можно крутить. Я запыхался Кто-то у меня не туда камера смотрит. Подвиньте, пожалуйста, влево. Влево. А народ-то дофига гуляет. Я думал спокойно потрендить тут. Стеркни. Спасибо. Нифига себе, меня таксист пропустил. Господи. <свят> Эй, бог тебе здоровья! Блин, а я крищу-то, правильно? Обратите внимание, что у меня перчатки как раз под троеперствие. А тут есть еще горки, давайте залезем на горку. Я переключился на повышенную. Зачем я это сделал? А вот люблю танцевать. Ч ⁇ вообще? Обожаю эти упражнения. да кстати если вы в велосипедах не очень сильно разбираетесь вот вам простой способ определить есть в велосипеде планетарная трансмиссия или нет Надо зайти справа к нему сделать вот так если ничего не отвалилось а владелец велосипеда не встал на колени и не начал плакать значит трансмиссия планетарная но ну, а в противном случае это что-то другое ну и пользуясь случаем также объясню чем Нормальные велосипедные крылья отличаются от всяких там SKS Blade и прочей распиаренной фигни. Вот этим, ребят. Три точки крепления. Все чугунное, все толстое и все с завода. Ну, здесь две точки. Но, блин, какие крепления, вы поглядите. А велосипед, в котором есть нормальные крылья, называется City Bike. А велосипед, который называется Gravel, называется кусок дерьма Также сетибайки обычно полны других офигенных фич Например, у них есть защита от цепи Точнее, защита ваших брюк от зажевывания звездами и цепью И обмазывания их дерьмом И под дерьмом я подразумеваю ту черную жижу Которую превращается смазка после 10 минут езды Ножной тормоз это тоже эксклюзивная фишка для сети байков. Не надо настраивать, он не насирается, не надо обслуживать, тра ля, -ля Не боится воды, грязью можно хоть до ушей обмазаться. Но самое интересное, что усилия при торможении регулируется ногами. То есть ты можешь чуть-чуть тормозить, а можешь в любой момент сделать скид, прямо как настоящий фиксер. На фиксе, правда, скидить. Так и проще, так как у Фикса, как правило, колеса гораздо уже И гораздо проще заблокировать А этот, дрянь перед тем, как заблокироваться, пытается тормозить У широких-то покрышек сцепление с асфальтом лучше Ну что, пацаны, между ряди? Пидар! Блин, ребят, какое ж сегодня все красивое! Просто трындец!